Случилось это в Падал сторме. Вы такого городка узнать даже не можете. Его уж лет как десять на этом свете нет. Да и в общем-то, история это не о том, как добропорядочный город стал городом-призраком. Просто потом все разъехались. Дело не удивительное, город этот в итоге и пяти лет не простоял толком, и собственно, о чем я? История это будет страшная и чудная, но уж поверьте, все именно так и было, я сам все это видел. Вы скажите мне на милость, в Господа нашего веруете? Не спешите отвечать, послушайте сперва все, что я расскажу. Хью Кернул, вот кто был настоящий безбожник, можете мне поверить, за всю жизнь он и полдюжины раз не побывал в церкви, разве что на собственной свадьбе, да святой Пасхи, и то только впадал в сторме. И только потому, что его приводила миссис Кэрнелл. Таких, таких женщин, как Кэтрин Кэрнелл, надо бы поискать еще на грешном западе. Вот что я вам скажу. Не знаю уж, чего ради она сошлась с Хью, но такая, как она, могла привести его за руку не то, что в церковь. А в самый рай Господень, чем ее взял Кернул, для меня и сейчас загадка. Точно не богатством, он не скопил много, едва хватило на ранчо. Красивым его не назвала бы ни одна девушка. А уж что насчет молодости, это его все куром насмех, разве что прошлой славой. Хью Кернул. Да, вы не слыхали о Кернулле подумать только. Вот она слава. 20 лет дало и Поминай как звали. Кернул был самым лучшим стрелком отсюда и до самых Чертовых гор. Не знаю, кто мог бы с ним потягаться. Нет, нет, точно не знаю. Все, кто видел его в деле. И мог говорить после этого, все как один утверждали, не может человек так стрелять. Попасть в подброшенную булавку с сорока шагов. Для него было точно так же просто, как вам сейчас взять вот этот стакан. А смелости... Нет, не этой тупости, которую нынче зовут смелостью, а трезвого расчета... Ему хватало на то, чтобы сразиться одному Против дюжины И выйти без царапинки Разве что В чужой крови ботинки испачкать Вы сейчас И не слыхали о нем Облаженные 20 лет назад Черта во время загоняет лошадь. 20 лет назад Ганфайтер Хью Кэрнол Звучало приговором Немало он поездил по западу, а вздумая он отмечать убитых им хотя бы палочками на коре дерева, то дерево давно бы осталось без коры. Когда же ему стукнуло полвека, Кэрнол, не зная от чего уж так, решил отойти от своего ремесла и осесть на одном месте. Он купил небольшое ранчо, в милях в пяти отпадал с торма. Почему именно здесь? Дело верно в том, что шериф Сторма Дэн Митчу мог похвастать старой дружбой с ганфайтером Кэрноллом. Вот Хью и перебрался на это ранчо, вместе с красавицей Кэтрин. Кэтрин тоже не была девчонкой на то время. Может, они уже давно друг друга знали, так не скажу. Но... Что же за красавицей была эта Кэтрин в свои двадцать семь? И какой же она могла быть лет в семнадцать? Сущий ангел. Да будь у нее хоть горб и ни единого зуба, она все равно была бы ангелом. Помяните мое слово. Таких крутких женщин я отродясь не видывал. Моя-то Мел. Упокой Господь ее душу. Или уж тут к дьяволу надо обращаться. Не знаю толком. Моя-то Мел. Не к ночи говорю. Будь помянута, больше смахивала на разъяренную горную кошку. Видите этот шрам, сэр? Да, вот этот. Клянусь моим целым глазом. Эта Мегера хватила меня доской. В мгновение ока выдернуто из ломанного сарая. Я и оглянуться не успел. Хотя, пожалуй, трезвого взгляда на тот момент у меня быть и не могло. Опять я отвлекся. Но не суть. Так вот, Кернуллы. Такая только как Кэтрин. И могла жить рядом со старым Хью. Да что тут говорить. Как они приехали. Кэрнул взял и отнес шерифу свои револьверы. Так уж они с Кэтрин уговорились. Впредь брал только ружье. И то разве что в крайнем случае. Поохотиться или еще что. Но понимаете, как бы то ни было. Если мужчина всю жизнь проработал на мистера Кольта. до да мистера Дэниелса. Жить как прочее, ему будет очень трудно. Городской дурачок кинул в него как-то со спины орехом. «Так видели бы вы, что за это исполнил Хью?» Несчастный орех просвистел в дюйме от его спины, когда он развернулся С собственными глазами, тогда еще двумя. Я видел это, а у Хью-то глаза были прикрытые, словно слушать ему было больше нужно, чем смотреть. И вот в тот миг Пока он разворачивался Пропуская мимо чертов орех Лево и правая Руки черт меня дери Одновременно скользнули к поясу Да с такой скоростью Что держу пари И паровоз бы его не обогнал Вся чертова улица застыла Как один человек Да на поясе у него Не было ничего И вот Все застыли даже бедняга джим, дурачок-то, Ахью все стоял с закрытыми глазами, касаясь ремня кончиками пальцев и ничего шеньки больше не делал. Тогда Кэтрин просто взяла его под руку и сказала что-то тихое и ласково, будто птичка и он словно отмер и все пошло своим чередом. Вот что за женщина была эта, Кэтрин, Ну и представьте только, что стало с бедным Хью, когда его дорогая отдала душу Богу. Хью Кернол был безбожником. И не что вы знаете, любитель божиться или упаси Господь грабить церкви. Он просто не верил ни во что, Молча и честно, никому того не навязывая. И прежде чем проклинать его, вы поживите так, как он жизнь прожил. Тогда-то я и посмотрю на вас. И Кэтрин, набожная, но мудрая женщина, никогда не таскала его в церковь. Он доводил ее до города и ждал у входа или еще что Редко-редко заходил внутрь, разве чтобы ей было приятно. Перед самым тем, когда все и началось, он стал заходить внутрь все чаще, может быть и стало бы что, но вот не вышло. Тогдашний наш священник, преподобный Дел, так себе был человек, откровенно говоря, местами последний мерзавец. Но все же пути Господне неисповедимы. Стало быть, нужен был на что-то Патерделл, лживый пьянчужка. Кернол его не терпел, но именно он внушал тогда всем. Если вы не поверите искренне, вы не спасетесь. Ничего от него не спасет. Просто тыкать распятием или класть кресты, или читать молитву, Бессмысленно. Надо верить в то, что ты делаешь. Ей-богу, это была единственная правда, которую я услышал от него за все время, пока знал его. А началось-то все с того, что дошли до падал Сторма Вести. На Джонсовом ранчо неладное творится. Джонсона у нас все знали. Хороший был ранчер. Упокой их всех, Господь. Жена до четверо детей, старшему двадцать, отцу первый помощник. Младшенькой девочке четыре года, да к тому же с два десятка человек работников у него было, да порядочно голов скота. И вот на этих самых коров набрел ковбой Том Эллиот, по кличке Безголовый, дурашливый малый между нами. Он ехал так Джонсону наниматься. А тут, понимаете, коровы. Все чертово стадо, которое бы ему, если дело бы сладилось стеречь, все до единой скотины, лежит посреди прерии, дохлая, как кусок мяса, хорошенько полежавшего на солнце мяса, доложу я вам. В общем, безголовый Том прибыл в город, нахлестывая бедную лошадь где-то около полудня, с безумным взглядом и трясущимися руками. Мэгги потом клялась, что на площади он осадил коня, словно колеблясь, куда бы ему, к шерифу или к церкви, но все же поехал к шерифу. Два часа спустя всем стало известно, что раньше Джонсона мертво. Мертв сам Тед Джонсон, мертва его жена, мертвы все дети, даже четырехлетняя крошка. Мертвы все их работники, мертв весь скот, мертвая цепная псина во дворе. Безголовый Том отказался на отрез категорически поехать вместе с шерифом и его ребятами да теми из горожан, кого они взяли с собой. Честно сказать, ему и не сразу поверили. Уж больно странные вещи он твердил. Безголовый Том, да и к тому же. Джонсона видали в городе как раз вчера, целого до да невредимого. Те, кто остался в городе, отпаивали Тома в баре за счет заведения, разумеется, раз такое дело. Тем более, что внутрь набились, но ну просто все и расспрашивали, и сошлись все в одном. Том, может, и безголовый, но такого выдумать не мог точно. Малый знает вердил посиневшими губами. Мертвые, мертвые, и не мог удержать в руках стакана. Виски плескалось, пальцы мокли. Когда он отошел чуток и смог разговаривать нормально, то рассказал сперва про коров, что, мол, лежали они редками, как на бойне, и что он порассматривал их немного, пытаясь понять, застрелили их, зарезали, или, может, скот пал от болезни, да ничего там толком уже было не разобрать, признался он честно. Скот был мертв никак не меньше трех дней. Хотя, добавлял он задумчиво грифы, их вроде и не тронули. Маленько струхнув, он прикрыл лицо платком. Вдруг коровы пали от чего-то заразного. И поскакал на ранчо Джонсона. У него и тогда уже сказал он... Нехорошо было на сердце, будто чувствовал, как выйдет-то оно все. Возле дома царила страшенная тишина. Ни звука, ни ветерка. Том спешился нерешительно. Повел по воду лошадь. Лошадь Тома не, в пример, хозяину смышленое создание помния Тома. И сам Том-то знал и, пожалуй, даже гордился. Так вот, это самая Томовая спичь. Уперлась в землю всеми ногами и не дала приблизить себя к дому больше, чем на десять шагов. «Ну хоть ты тресни», — говорит он, — но не ржала ни звука, молчком. Да и сам он признался том, — говорил исключительно шепотом. «Там такое», — объяснил он, — «там по-другому вы бы тоже не стали». «Ну...» Безголовый Том перетрусил тут уже не на шутку, но все же, обмотавшись платком по самые глаза, шагнул к двери и постучался. Тут-то и понял, что дверь не заперта. Постучавшись для приличия еще раз, он вошел. Дальнейшее известно: все люди в доме были мертвы. Смерть застигла их будто абсолютно внезапно, как сердце остановило. И тоже дня три назад, никоим образом не меньше. Семья сидела за столом, я уж не буду вам описывать совсем подробно, как Том, а то больно страшно, а работники были во дворе, кто где и тоже мертвые, да только вот что поразило его добавлял Том, и еда-то на столе была совсем свежей, он признался чтобы дошел, замирая от ужаса, и тихонько все косясь на старшего Джонсона, коснулся пальцем говядины в его тарелке, и та была еще теплой. Тут во дворе что-то стукнуло, железом будто сказал Том, вновь начиная подрагивать, и его из дома как ветром сдуло, вихрем взлетел он на свою спич и погнал в город». И лошадь была рада радиохонько скакать быстрее ветра. Да все уши без того поняли, что дело тут нечисто. Поднялся шум. Вперед вытолкали преподобного Дела. Он с утра был в баре и стал спрашивать, чего же он не поехал с шерифом. С преподобного же слетел всяких хмель, до середины рассказа тряслись коленки. Но надо отдать ему должное. Он... Пытался успокоить горожан и в качестве ближайшего средства неуверенно предложил всем укрыться до возвращения шерифа и его бравых ребят в церкви. Предложение было горячо одобрено всеми и в первую очередь Томом. Набрав оружие, мы всем городом засели в церкви, а преподобный щеколдой запер дверь. Деловито вытащив на середину святой воды и распятие Не знаю уж, помогли ли молитвы прийти в себя Мне так не слишком Только вот делу они не помогли ни на волос Из людей, что уехали с шерифом Вернулись пятеро, в том числе сам Митчел. Как они сами признались Пустой город напугал их до чертиков Сами понимаете, что они боялись найти в домах но быстро смекнули все и помчались к церкви. Три из пяти лошадей пали прямо на площади, вот так вот они гнали. Когда шериф сам положил щеколду с другой стороны двери и затянулся папиросой, и никто, ни единая женщина ничего не сказала. Он спросил только, не возвращались ли другие, те десять человек, что уехали с ними. И тогда по церкви пронесся тихий стон. Стон тех людей, жены, сестер и прочих, которые разом поняли, что их близкие уже не вернутся. И знаете, никто ничего вновь не сказал шерифу, ни слова упрека, просто притихли и стали, сдерживая слезы, слушать. Люди, что вернулись с Митчеллом, поспешили найти своих в толпе и стали рядом с ними. Шериф один остался стоять спиной к двери, и говорил он тоже один, стараясь говорить очень быстро. В прериях что-то изменилось. Они поняли это. Стоило им отъехать на восток от города. Воздух стал плотнее что ли на небе не было ни облачка светило солнце как утром но его люди то и дело задирали головы чтобы убедиться что светло по прежнему что им только кажется что цвета вокруг темнеют когда уже ясно был виден дом Джонсона Томми Брин вдруг вскинул руку показывая на восток там велась пыль Будто от уходящих от дома во весь опор всадников. Приглянувшись, Митчел даже различил вроде бы лошадиные крупы и спины, сидящих на них, минимум человек пять. Рассудив, что эти люди могут быть повинны в случившемся, в чем именно они еще не знали, а верить безголовому Тому они все же до конца не верили. Брин попросил отрядить с ним людей в погоню, а шериф и его пятерка, дескать, нагонит их после того, как заедет в дом. Мол, стоит задержать этих парней сначала, а уж потом шериф подъедет к ним тепленьким и предъявит все обвинения. Митчел не волновался за него. Брин и те, кого он с собой взял, были отличными стрелками и умными ребятами, да к тому же их было вдвое больше. Но до тех пор не волновался, пока не вошел в дом Джонсона. В нос им тот час же ударила вонь. Ужаснейшая вонь. Такая, что на глаза аж слезы навернулись. Остатки тела вправду были возле стола. Но телами их было назвать уже трудно. И это была уже не гниль. Это было кое-что похуже. Тут шериф сделал паузу и зажег вторую папиросу. Не с первого раза. Осмотреть они смогли только стол, а во двор заглянуть не успели. Порыв ветра мазнул по правому локтю Митчелла, прикрытому рукавом пальто. И бил Гленвард, все это время стоявший справа в шаге от шерифа, Вдруг пошатнулся и упал лицом вниз. тот час подскочил к нему, хватая за плечо, тряся, но тот только забулькал что-то, и доски пола смочила какая-то черная вязкая дрянь, текущая из его рта. Митчел и другие перепугались не на шутку, но шериф. Не робкого десятка старик своих бедень никогда не бросал и от того не отпрыгнул, крестясь, а перевернул Билла на спину, выхватывая револьвер другой рукой и не переставая звать парня по имени. «Видели бы вы, что стало с лицом Билла?» Добавил тут шериф тихо и замолчал. Справившись с собой, он не стал рассказывать, что именно. Вдова Гленвард стояла к нему сейчас ближе всех, а просто добавил что не пожарил для него пули. Выстрел прогремел на всю округу, и это словно сорвало что-то в воздухе. Шквал налетел на дом, штормовой шквал, и все рванули обратно к лошадям. Митчел оглянулся только раз уже с холма и увидел ту пыль. Что они приняли было за пыль от копыт коней убегавших преступников. И теперь-то он понял, что пыль то не удалялась, а приближалась. И в ней никого не было. «Уходим!» Такими словами завершил свой рассказ Митчел. «Берем тех лошадей, что есть, легкие повозки, оружие». И уходим на запад подальше от опасности. Никаких вещей. Мысль его показалась не менее здравой, чем до этого. Мысль об укрытии в церкви. Бросать все никому не хотелось, но то, что ждало их, было ужаснее. И люди повалили вон, поспешно готовил лошадей, пытаясь не потерять детей в суматохе. Город погрузился в чистую панику. И сколько Митчел не вопил, пытаясь упорядочить все это, сколько не бегал туда и сюда, он ничего не мог сделать, тем более один. Все его люди были заняты сбором собственных семей. Митчел собирать было некого. На всем белом свете у него не было никого, кроме значка и кольтов. И от того то Верно, он заметил повозку, мчащуюся с западной стороны. На всех парах она влетела в город, груженная то ли мешком, то ли тюком, лежащим от чего-то на сиденье. Остегал лошадей. Никто иной, как Хью Кэрнол, встав на козлах, крича что-то. Митчелл бросился к нему, размахивая шляпой. Хью затормозил... Спрыгнул почти на ходу, хватая шерифа за плечи, крича что-то о враче. Митчел в свою очередь, пытался рассказать ему о том, что произошло. Но Кэрнолл выглядел абсолютно сумасшедшим. Он требовал врача и не переставал кричать. Тут-то Митчел увидел, что лежало на сиденье. Он мгновенно оглянулся. Никто не заметил еще что Хью приехал в город. Никто не заметил его повозки. И схватив под устцы перепуганных взмыленных лошадей, он потащил их в тупичок рядом. Кэрноу, вздумавши видно, что его ведут наконец к врачу, быстро шел рядом и подгонял лошадей и друга. В переулке же Митчел, как следует тряхнул Хью за плечи, Влепил ему оплеуху и, крепко прижимая руки ему к телу, чтобы тот не натворил глупостей, быстро и ясно объяснил, что здесь творится, и что важнее, что творится на ранчо Джонсона, и о том, что надо уходить быстрее, как можно быстрее. Кернол перестал вырываться. Он тупо смотрел поверх плеча своего друга на повозку и лежащий в ней груз. Потом он тихо и односложно ответил на вопросы, что задал ему Митчелл. Был ли ветер перед тем, как упала Кэтрин? Видел ли он пыль? Как быстро он добрался до города? И Митчелл стал втолковывать ему, что теперь им нельзя ехать на запад. Только на север или на юг. Два пути из четырех теперь перекрыты, и об этом нужно сказать людям как можно скорее. Но про повозку и ее груз молчать, иначе поднимется такая паника, которую уже нельзя будет успокоить, а это станет гибелью для всех. Митчел сам уже по правде понимал, глядя на побледневшее лицо Кэрнола что тому нет дела ни до одного человека в городе, кроме того, что был в повозке. И прекрасно понимал же, что нельзя дать Кернуалу не дотронуться до тела в повозке, не даже откинуто одеяло, что укрывало его любимую жену. Ну, то, что от нее осталось. И тут, понимаете, полоумный Джим... Забравшийся в суматохе на крышу цирюльни, завопил, что есть мочи. Пыль, пыль со всех сторон идет к городу. Вам, думаю, в Вавилоне бывать не случалось, в том, который древний я имею в виду. Так вот, я рущаюсь, я побывал в похожем месте, потому что то, что творилось в городе секунду спустя после его крика, по-другому описать никак нельзя. Митчелл взлетел на крышу цирюльни, едва не свалив лестницу, и увидел, что Джим не врал. Чёртово пылище окружило город кольцом едва ли в пару миль в поперечнике. Через двадцать минут город утих. Ни единого человека на улицах, ни единого звука. Все снова были в церкви. Все как один молились». Преподобный дел, ручаюсь, вам никогда не был настолько в центре внимания и никогда еще так не тяготился своей ролью. Ему бы даже самому не помешал исповедник. Но тут он и сказал эту свою фразу, которую я уже говорил раньше, про то, что надо искренне верить, и шериф Митчел закусил губу так, что выступила кровь. Пальто на нем, кстати, не было. Сказал, что скинул его на пути к городу и постарался не коснуться при этом правого рукава. Митчелла терзала что-то еще отличное от общего страха. И не только его. Город. Каждый его житель все до единого. От владельца отеля до полотера. От первой ханжи до последней шлюхи. Кроме разве что детей до дурачка Джима. Город просто-напросто впервые взвесил свою веру. И каждый понял, что результат не в его пользу. Горожане каялись друг другу во всех грехах, больших и маленьких, во всех обидах, в каждом взгляде, просили прощения друг у друга, у Бога, но сами понимали в эти секунды что ими не движет ничего, кроме чертового страха, и эта мысль грызла и точила их безнадежная, неумолимая мысль. Хью, старый Хью все ошивался у дверей, один единственный, прочий, раздвинув скамьи, побросав бесполезное свое оружие, сидели в кружок в центре, а Кернолл жрал дверь глазами как голодный койот, и все ходил туда и сюда, и митчел, следивший за ним понимал, на что смотрит через глухую дверь на свою повозку в переулке, и знаете что, Кернолл не молился, не произносил ни слова, шериф встал и подошел к нему. Положил ему на плечо руку. За дверью все было тихо. Ни звука, ни движения. «Я хочу выйти наружу», — сказал Кернул глухо. «Не дури, оно придет сюда». «Отдай мне мои пистолеты». Револьверы Кэрнвелла лежали в ящичке, успевшим покрыться пылью. В участке шериф о шагах в ста от церкви. Конечно же, Мичел уже успел про них просто позабыть. Они в участке. Так дай мне их забрать. Кернул повернулся к нему и сказал что-то так тихо, что я не услыхал, и никто из вас не услышал тоже. А потом они стояли и смотрели друг на друга целую вечность, словно стрелялись взглядами. И Митчел медленно сдвинул ближнюю скамью из баррикады возле двери. Когда дверь наконец открылась, все увидели только то, что снаружи было очень неестественно солнечно и темно. Клянусь вторым глазом темно и густо, как в желтых чернилах. Если бы вы видели, как Кернул вышел из двери, видели бы его шаги, каждый весом в стоун, вам бы это еще долго снилось, как всем нам потом. Он вышел на улицу, и шериф не закрыл двери. И никто ничего не сказал ему, смотря вместе с ним на то, как старых Юк пересекает площадь, прихрамывая идет в участок, а длинная тень с неохотой тащится за ним, как он выходит оттуда малое время спустя, со старинной кабурой, оттянутой своими двумя револьверами. Тут-то все ее увидели далеко. На улице перед площадью. А вот кто что увидел, в том мы так и не сошлись. Мэгги из Салуна уверяла, что это был паровоз. Только узкий и низкий, но длины такой, что отсюда до Орлеана достанет. И все, один паровоз, без вагонов. Моя Мэл клялась, что ничего там не было, кроме старой коряги. До того только перекрученной, что брала. А малыш Билли Томпсон углядел без безглазого оленя. Что до меня, сэр, то я увидел здоровенную псину. С лошадь, наверное, ростом. Вонючую, трехлапую псину с огрызком хвоста и чудовищной пастью. Да не по морде только, как у прочих псов. А от одного плеча до другого. «Раскраивая все тело, зубов сотни в две...» «Улыбайтесь, сколько влезет...» «Нам тогда было, ой, как не до смеха...» «Последний тупица, чтобы он там не разглядел, понял, что это такое...» «Но дверь никто закрывать не стал...» «Не то, чтобы мы не испугались...» «Так я сроду ничего не боялся...» «А просто как-то поняли...» «Ну как раньше...» что бесполезно это. Преподобный даже опустил распятие, которое схватил было. Ну, нас тогда ничего уже не спасло бы. Это он верно сказал. Лучше бы я в баре сидел все воскресенье, подумал тогда я. Прям как сейчас помню. Может верил бы хоть и в виски и просто взять свою мыл за руку. А Псина пялилась на дверь, на нас она пялилась, хотя и стояла далеко, у водопойки. И вдруг повернула свою жуткую голову, или что у нее там, на старину Хью Кэрнолла, поближе, вставшего, знаете, в шагах в сорока, расставив это к ноги и, клянусь, смеривая Псину, ну или то, что он видел оценивающим взглядом. А потом псина оскалилась, а вот зарычать не успела. Кэрнул вытащил револьверы, молниеносно вытащил, словно и не снимая никогда с пояса. Мы только ахнули и всадил твари прямо в пасть оба барабана. И ни разу, конечно... Не промахнулся. Знаете, вот у молодого Дика зрения поострее моего было. Так он потом рассказывал, что видел, как блеснули глаза у Кернула, когда он начал стрелять. И как блестели они потом, когда пыль уже развеялась. Ярко, как новые пули и ничуть не менее зло. Что-то в них такое было, добавлял Дик. Что-то тяжелое, как его шаги. Потом все равно все разъехались, конечно. Я вам уж говорил про это. Я так перебрался на звонкий прииск. И не знаю, куда делся Кэрнолл и Митчел и прочее. Знаю только, что вот рассказал я вам странную историю. Чистую правду, сэр. И скажу я вам вера такая вещь. Кернул был настоящий безбожник, то есть и в церковь зашел за жизнь с полдюжины раз, и только ради своей Кэтрин. И то, что мы все сидевшие там каждое воскресенье, мне вот, знаете, и сейчас бывает неловко бывает, когда я думаю про это все. Я же до сих пор такой, как тогда в церкви. Не знаю уж, как прочие, спаси их Господь. А ганфайтер Хью Кернелл... Застрелил то, что я лучше не буду называть. Не притворяясь, что имеет право верить. Если он во что-то верил... Так это в свою жену... Ангела Земного... И в свои револьверы. Но только по-настоящему верил. И знаете, наверное, этого Боку оказалось достаточно.